Фотографироваться будем, а? Красавичная моя. Ну давай сфотографируемся. Такую красоту надо же сфотографировать. Ты что сфотографироваться-то не даешь? Вот так прятаться будем. А я здесь. Ух ты, ух ты.